Друзья, всем добрый день. Мы на выставке ПИР и мы представляем новую линейку Apache Flying Nabu. Это аппарат высокой ценовой категории, который сопоставим с конватером, фагор, Rational и так далее. Если мы говорим о бойлером исполнении, говорю сразу плюсы. Первое. Толщина металлокамеры. Миллиметр. Это очень существенно. У остальных 0,8 Второе. То, что касается тенов. Нержавейка. Бойлер из нержавейки. Это увеличивает срок службы. Очень важно отметить, что реальная температура преднагрева 320 градусов. Это действительно так. Очень важно, что комплектующие с электронными компонентами идут с гарантией 4 года. Это отличная техника, которая может быть на вашей кухне.